В настоящее время каждый имеет свое право. Всем привет! Всех с наступившим Новым годом 2022. Сегодня 2 января, и мы решили сегодня побывать на рыбалке. Вот погода сегодня такая вот: и снег, ветер. Но температура минус 6 градусов поэтому надеюсь что не замерзнем палатки спящий заснеженный город красота все мы почистили выезд выгнали технику интересно сколько сегодня будет народу, а? Как думаешь? Много сегодня будет народу? Много будет, наверное. А может и не очень. Да. Думаешь, видно что-то будет? Конечно. Да. Нет, главное, чтобы в палатке было видно. Да, да. Ну ч ⁇ мы прибыли на вторую косу? Кое-как, помогая друг другу, установили палатки, просверлили дырочки, располагаемся тихонечко. Так, сейчас будем забрасывать удочки. Всем не хвоста, ни чешуи. Ну чё вот сидим, ждем. Юрка в соседние палатки и мультики смотрит. Говорит, что поймал уже двух корюшин. Про размер не знаю. У меня вот такая. Я ее потом порежу на Наживку. И одну еще я отпустил. Та еще меньше было. Такие дела. Да. А я вообще трезиссеров не очень люблю. так рыбалка идет медленно и неуверенно. уверенно поклевок нет рыбы нет вот весь улов если видите да Вы поняли, да? Что сегодня за рыбалка? Еще ну, раз рыб не ловится. И пьем чай. Да. Чай на рыбалке. Это уручавка. от всех бед. Замерзли потеряли и в том числе когда не клюет лучше всего пить чай горячий с ниринским шиповничком с новогодними плюшками всем приятного пакет Думаю, вы тоже сейчас смотрите это видео и пейте со мной чай, кофе. Ну или что покрепче. С Новым Годом! и не, не клюет. Так, что у нас? Что сегодня-то? Да, сегодня у нас Сегодня у нас Ничего не ловится Чего, И сишка не было Не, ну он криминальный Криминальный Ну блин, криминального не будем снимать ага. Ну ладно Пойду к Третьякову ага. Он там мелочь ловит Да, да я вот такую Как она выпускала, что-то 15 ага. Совсем мелкая Вот такие вот Да, совершенно верно Скучно сегодня скучно. Да. Ладно. Давай, удачи. Видите, чуть Давай сегодня. Тук-тук-тук, ну-ка -тук. раскройте какая-то окошечка, чтоб к вам не заходить, о да, привет, нифига, ничего у тебя еще хорошо, у нас у меня вообще ничего нету, вообще 5 <с 21> этих гвоздиков лежит и все, все, больше звонить не буду, пойду посмотрю, что еще у нас Юра спасибо. половил. не, не, не, все, спасибо, давай, с новым годом, с новым счастьем, давай, давай, закрывайтесь. Сегодня я не угадал с места, сел между двумя рыбаками, они хоть что-то ловят, у них хоть что-то есть. У них криминал, но есть, у меня вообще одни гвозди, вообще. Не знаю, на что вы ловите, у меня ничего не ловится. Ладно. Ладно, прикиньте, да, и вот мой улов. Да, вот так вот, пока ходил, ничего не изменилось. Сейчас, наверное, буду снова пить чай. С Новым годом. Что, время, первый час у нас ничего у нас, вот такая фигня, еще там маленький криминальный сижок, все, так, ну вот, закончилась наша рыбалка, не моргает ничем, да, Юра, Да. Юра, ваш комментарий? Погода, погода шепчет, сказала в следующий раз наловите, теперь осталось выбрать этот раз, да, а так думаю, вот снег идет, продолжает идти А машины стоят а, И машины в поле стоят Закончилось Это первая новогодняя рыбалка Немножко отдохнули от стола да. и, подышали. и подышали воздухом А воздуху там завались Думала. Так что всех с наступившим Новым Годом Увидимся еще. Заходите на канал.